Я приветствую тебя на своем канале Тараторка. Тема сегодняшнего расклада – прогноз событий, развитие событий для рыб на май месяц. Расклад будет общий, напоминаю всем. Также сразу заранее авансом прошу а, подписаться на канал, поставить а, лайк а, и оставляйте, пожалуйста, комментарии свои, да? Пожеланиями или с предложениями о развитии, да, какой-нибудь темы для раскладов. Так, рыбы. Май месяц рыбы. Я могу тут сразу сказать, что у вас какая-то конфронтация. Конфронтация, да, все правильно сказал с каким-то мужчиной, мужчиной, который, с которым вы не общаетесь уже сейчас, да, на мои месяц и подавно, с которым вы не очень хорошо разошлись, наверное, да? Вот. Как-то он о себе напоминать начнет, да? Типа, ну, по-легкому. Вы его, конечно же, пошлите нахер, потому что ибо не на моем канале можно материться. вот. Что я могу сказать? Какая-то точка, знаете, столкновения, какое-то, как бы объяснить? Человек придет к вам, да. Причем, может быть, и не лично, да, человек придет, возможно, через как-то соцсети, через кого-то чего-то. То есть, или, ну, напрямую с вами он не взаимодействует. Моя месяца, я тут сразу могу сказать, да. Вот, но послан будет тем же способом. Вот, как пришел, так его пошлете нахер. А, потому что, ну, как к может прийти, короче, не знаю, как бы объяснить. Mm. Ну, неугодный, скажем так Неугодный человек У меня просто запас, запас э, Только <laughs> мата Ну, слишком много мата тоже не есть хорошо, да Вот Какой-то очень э, Смотрите, уз, узнаете Если сразу там мне под, Подпишите под видео, да Про кого у вас это Сейчас э, вышли карты Так, смотрите, этот человек очень властный Человек, который любит все под себя, да, чтобы все вокруг него плясали, да, особенно близкие, вот, или там, если вы в любовных отношениях, допустим, состояли, то это, короче, абьюзер, хитро выебанный, который сделал вас в свое время из вас жертву, да, но при этом вы еще виноваты были, то есть вот такие какие-то вещи с вами происходили, во взаимоотношениях, так, а вы, как дама такая высоких материй, ну, и чистой души, скажем так, да, вы, ну, молча охеревали от такого отношения, да, и как бы разошлись и разошлись, все. тут появляется этот хер, и начинает, короче, вас в чем то обвинять, пытаться, знаете, снова из вас сделать виноватую, вот, вернуть все вот это вот говно, которое на вас выливалось, да, потому что сливать, видимо, у него не, не на кого, да, потому что он нахер никому не нужен. Я не знаю, сколько, сколько раз я в вашем раскладе за 4 минуты слово херу потребила, да, ну неважно. Но в этот раз вы ему... Как бы в его же манере, да, ответочку э, вернете. Так, мой месяц. Если это не про любовные отношения, а человек просто под вам свое время в душу, да, то он придет, короче, как-то пытаться э, права качать и опять же будет э, нахер послан, вот. И еще у него пятки сверкать будут, потому что виноват, по сути-то, он. И вы ему предъявите за это, что, мол, чеши отсюда пока по-добру, по, -добру, по Потому что, если что, да, ты у меня там, это, сядешь и не встанешь, короче говоря. Смотрите, у многих... Денежная какая-то у вас, увеличение доходов, вернее, да, в мае месяце может происходить. И какой-то, какой-то туз кубков, да, сейчас посмотрим. Ну, самоценность, скорее всего, у вас повысится, да, исходя из этих событий предстоящих, да. Вы научитесь зерна от плевел отличать. Ну, плюс у вас, как бы, денежный канал увеличится и стабилизируется, да, поднимется на новый уровень, ну, соответственно, и планка ваша, ваша, как бы объяснить, вашей внутренней значимости, да, она тоже увеличится, и что позволит вам... Ну, если в каких-то ситуациях вы могли промолчать и пройти дальше, да, но при этом, как бы, проглотив какой-то негатив, то в этот а, период у вас начнется немножко а, деформироваться в сторону отстаивания своих каких-то границ, да, и лишних людей вы от себя будете, а, ну, как бы расчищать, короче, вот метёлкой, а, вот эту всю грязь и пыль вокруг себя. Какие-то, смотрите, у вас тут идут, если сейчас смотрящий меня человек, рыба, да, если вы сейчас не, не находитесь в отношениях, то у вас как бы есть варик того, что, ну, какой-то ухажер появится, ухажер, ну или друг какой-то, да, с перспективой на будущее какой-то в качестве там вашего партнера, да. Еще могу сказать так, кто семейный, да и, и кто не семейный сейчас, да У ваших близких, там, не знаю, родителей, братьев, сестер Какое-то хорошее событие Которое вас обрадует Какие-то хорошие, м -м, благоприятные новости Произойдут, да, с вами м -м -м Вот это касается и тех, кто сейчас находится не в отношениях, и в отношениях, вот у кого там семья, не семья, вот, в общем, короче, какие-то близкие у вас люди э, поделятся с вами очень приятными для вас новостями. Так, что еще? Придет какой-то... Смотрите, я тут вижу, короче говоря, траты на развлечения у вас в мае месяце а для того, чтобы какую-то внутреннюю, знаете. М -м, ну, допустим, бывает такое, что когда-то давно вы не могли себе что-то позволить, да? И это вас огорчало, да? Я сейчас выпьет, у меня что-то горло побаливает. Вот. Были такие ситуации, да, когда какая-то вещь вам, возможно, понравилась, или вы хотели куда-то сходить, но вы не могли себе этого позволить. Сейчас у вас эта возможность появится, вы активно ее будете справлять, да, вот эту а, несправедливость, скажем так. Да. И а, в этот момент у вас, а, вот этот момент легкости, возможно, появится какой-то какое-то знакомство полезное для вас. Возможно, это предложение на работу или какой-то, ну, проект. Или просто, может быть, человек обеспеченный в вашем кругу появится, который, ну, причем отношения у вас будут на равных, то есть, да, общение, вернее. И, и, и, и... То есть вы захотите, возможно, куда-то... Съездить, съездить или вписаться в проект смотрите вот о чем тут речь идет кто-то может из связи с этим поменять место работы кто-то может уехать куда-то ну не знаю отдохнуть э -э привести мозги в порядок и вообще понять, как дальше двигаться, куда дальше направляться, да, какие, какие Эвересты покорять. Вот тут об этом. То есть внутренняя какая-то проработка у вас в конце месяца идет. Смотрите, у вас а, еще в конце месяца в связи с этой проработкой внутренних каких-то да, каких проблем, неурядиц, а, каких-то, знаете, вещей, о которых вы предпочитали не думать, а, наверное, это все скомпилируется, вот все эти события, в то, что у вас проработка это начнется, и вы начнете негативные вот эти вот а, проекции вспоминать, да, а, и наконец сможете это все, понимаете, внутри вас это все умрет, то есть, как это имеется в виду то есть вы вот эти вещи, они для вас перестанут иметь значение, да, которые раньше, как бы, для, ну, допустим, какие-то события из прошлого, которые для вас были очень травмирующими, наконец для вас умрут, в плане вот этой ну, вот этого веса, да, у душевного, вот этого, когда приносила на всю боль, да, вот эту всю тревогу, какое-то неудовлетворение и само, самообичевание. Ну, вот это все, да. И, наконец, оно для вас, вот эта значимость, она вот этих событий, она умрет, вы, вы отпустите от себя это, отрежете, не знаю, оно ну, вот как-то затлеет и все и все, как бы вот об этом речь. И вы как-то, знаете, извлечете свой урок и сможете на этой основе э, идти в жизнь уже более как-то целостно, наверное, да как-то взвешено, да, для, ну вот этот опыт вы переработаете негативный, да, и для вас это уже будет, ага, понятно, вот в этот, ну, если у вас когда-нибудь произойдет какая-то ситуация э, похожая, да, или только-только намеки какие-то, ну, вы уже, для вас все ясно будет, прям с доли секунды вообще, и вы уже не будете вот это говно два раза попадать, понимаете, это, это крутая проработка на самом деле себя. Так, надеюсь, я вам помогла, рыбы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, и до новых видео, пока-пока!